Здравствуй, белая птица. Маленький такой. 还这么好 รอเลยในอุปกรณ์แต่ยังไม่ตายห้าล้อห้าล้อห้าล้อห้าล้อไม่ตายเลยไม่ใช่ล้อลอย Здравствуй, белая птица Из просторов морских! Что тебе не сидится На своих, на двоих? Длинным клювом парадно Отряхаешь мундир, Смотришь долго и жадно На изменчивый мир. Кто ты, умная цапля, С театральных афиш? На глазах твоих капля Будто вправду грустишь. Будто знаешь ты тайну, чья опасная суть До того чрезвычайно, что не можешь заснуть, и ловя свежий ветер, и ложась на крыло, ты себя мнишь в ответе за все то, что прошло. О, он они тут же О, ёп, полетят все. Подозрительная, она тебя гнетит и глядит. Пойдем. <звучит> <звучит> Неходящая или это рыба?